Всех дают, но ненадолго. Это просто неспособность пока удержать. Неспособность удержать. А, да, просто... Смотрите, какой это эффект. Очень интересный эффект. Да? Позвольте себе привести вам следующую аналогию. Представьте себе, что ваше сознание это труба. У каждой трубы есть сечение. Да? И поток может пройти в этой трубе только сообразно этому сечению. Ну давление, конечно, безусловно, и толчки, и потоки, но сечение имеет значение. Если сечение узкое, как не дави, пройдет мало. Если сечение широкое, пройдет много, без всякого давления. Наше сознание изначально достаточно мягкое, то есть у этой трубы, можно сказать, такие гофрированные края, да, она может растягиваться, может сужаться. Но потоки, которые идут, они нечистые. Знаете, вот как из храна льется вода, которая, ну, мягко говоря, уже прошла по трубам, да, и она такого некачественного оттенка, не совсем вода уже, это уже какая-то да, раствор какой-то, не пойми какой. И вот этот раствор в малом давлении оседает внутри у вас на стенках, Соответственно, образуются наросты. Мало того, что стенки становятся жестче, и эта гофрированность уже не может вот так вот легко, да? сам просвет, сам, самопропускная способность этой трубы с каждым потоком, с каждым мгновением становится все уже, уже, уже и уже. Вот эти наросты, это наши страхи которые не дают возможность поток пустить в чистом виде. А откуда берется вот эта вот грязь, которая нарастает? А все потому, что мы берем стихию не в чистом виде, мы всегда ее берем в виде уже суррогата готового из окружающего мира. Астральная энергия это не чистая энергия воды, это пережеванная вода другими людьми, то есть уже готовые эмоции, это уже кто-то ел, и мы это дело употребляем. Земля, которую мы употребляем в качестве стихии, это не земля в чистом виде. Да, нового уровня первой чакры, это э, пища, которую мы едим в основном, да, которая точно уже кто-то ел, однозначно <связательно> у меня такое ощущение, когда захожу в магазин, это точно кто-то уже ел. Мы не питаемся этими стихиями в чистом виде, и огонь в чистом виде тоже к нам не приходит, мы получаем его из эфирного поля, из сферы ощущений. Почему? Потому что в городе, в котором мы живем, плотность человеческих тел очень велика. Они создают некое эфирное пространство, наполняя его собой. Соответственно, мы, попадая в это пространство, вынуждены включаться в него, обмениваться на эфирном уровне энергетикой уже других людей, да? то есть такими потовыми эманациями, вот и так. И воздух, по сути, это не воздух в чистом виде, не возможность полета. Да, это мысли других людей, тоже уже пережеванные, тоже инспирированные эгрегориально, это, даже если мы берем физическую характеристику воздуха, он, это тоже не воздух, да, это а, некий набор газов, который может быть будет полезен для мозга, может быть будет бесполезен для мозга. Но если мы берем оккультное значение той или иной стихии, то мы в чистом виде их не употребляем, мы вынуждены брать вот эти самые растворы. И растворы накипают на нашем внутреннем пространстве. Снаружи вроде человек, вроде бы снаружи-то ничего не налипает, снаружи по-прежнему вот, вот вроде бы как мягкая гофрированная труба, но она не может двинуться, потому что внутри еще одна труба в виде наростов. Им чистки, они как раз эти наросты снимают, снимают слой за слоем, снимают, пока не появится вот это вот ощущение мягкости, ее уже можно хотя бы в каком-нибудь месте раздвинуть. Уже не говорю все, но хотя бы в каком-нибудь месте. И вот начинаются усиление потока. Чем больше мы его усиливаем, тем больше он нас раздвигает. Тем больше он усиливает, тем больше он нас раздвигает. Соответственно, рвутся связи, которые пытались раньше сдержать эту трубу с внешней стороны. Они моментально. И так будет продолжаться дальше и дальше и дальше, если мы этого не испугаемся. Поэтому чистки это был очень важный шаг, это самый главный шаг. Не сможем мы взять силу стихии в том объеме, в котором вам надо для ваших целей, для ваших задач, для вашего развития, если по-прежнему будет вот эта вот внутренняя корка, которая не дает возможности движения.